Давай так. Я признаю, что на шоколад можно что-нибудь поймать. И мы пойдем домой. Ну, как хочешь. А мне уже надоело. Как передумаешь, дай знать. Oh! oh ho Ah! Yoki-goki! Hey! <laughs> <sighs> Елки и кулки! Ежик мне точно не поверит. Ты, наверное, есть хочешь? Держи. хе Уху! ха Точно такой же. Я называю его Хрум. Чего? Ты хочешь сказать, что пока меня не было, ты на шоколадку поймал живого дракона. Ну да? Ты все это просто выдумал? Или хочешь меня разыграть? А потом скажешь, что ежик верит во всякую ерунду. Но это не ерунда! Это правда? Ничего не слышу. Я бы поверил. Хрум! Хрум! Ты где пропадал? Знаешь, я даже на секунду испугался, что действительно тебя выдумал. Хе. Извини, сегодня шоколад не достал. Зато есть варенье! Хе-хе-хе! Смотри, что у меня есть. Хром. Скорее, он здесь! Хрум, хрум, хрум. А, а это, это еще что такое? Он очень любил шоколад и варенье. Еще чипсы теперь понятно почему твой хрум заболел такая простите диета даже драконом не под силу вкусно вовсе не значит полезно ну я же не знал но ничего поезд водоросли может полегчает но больше никаких чипсов и шоколада в следующий раз лови своего дракона на овощи или фрукты I'm <laughs> not